Здравствуйте, меня зовут Николай, я менеджер компании «Вкус детства». Сегодня мы проведем интервью с нашим успешным клиентом. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и из какого вы города? Да. А, Наталья, а где вы раньше работали? Почему решили уволиться? Ну, я всегда хотела попробовать свои силы в своем собственном бизнесе, чтобы это было дело. Я хотела всегда чего-то своего. Не хотела сидеть на стандартной зарплате, хотела попробовать свои силы в новом. Понятно. А вот э, расскажите, пожалуйста, как вы выбрали вообще эту нишу? Ниша фастфуда, в принципе, всегда занимала практически первое место у людей, потому что люди едят везде, uh -huh. едят на улицах, в кинотеатрах. Как вы узнали про нашу компанию? Я подвела настолько значит я хотела поставить точку. Вообще, хотела изначально заниматься кислородными коктейлями. Uh -huh. То есть я изучила как бы бизнес план, посмотрела, как бы что у нас в городе, но они у нас в городе их много. Uh -huh. Я решила все-таки пойти и поставить свою точку в одном из крупнейших торговых центров нашего города. Uh -huh. да. Я подошла к директору и он сказал: нет, нам не нужна такая точка, у нас их много. Uh -huh. И тогда, как бы, я решила не сдаваться и найти то, чего нет. Получилось uh -huh. вот случайно на просторах интернета, то есть по Случайно наткнулась. Яблочко. С простых яблок можно сделать такую красоту, с груш с яблок. Uh -huh. Меня это заинтересовало. Значит, я э, изучила, прочитала информацию и с, э, получается получ... э, с фотографией полностью презентации пришла к директору. Опять uh -huh. повторно и сказала, я нашла то, чего у вас нет. Он uh -huh. говорит, а что у нас нет? Я ему показываю, эти... говорит, а что это такое? Я говорю, это новый десерт. Он говорит, хорошо, я покажу своему именно, генеральному директору самку. Угу. Все, тот посмотрел и сказал, прикольно, я даю добро. И так я, получается, и с вами познакомилась, и поставила такую точку, что нету нигде в городе. Почему а, решили сотрудничать именно с нами? Потому что мне понравилось отношение ваше, у вас доброжелательное отношение к клиентам, оперативность, помощь в любых вопросах. То есть вы как бы не бросаете клиента на полпути, вы его доводите. То есть где-то что-то вопросов, в принципе, мне понравилась честность и порядочность в uh -huh. вашей фирме. Что для вас было самое сложное при старте своего дела? Ну, конечно, это финансовая часть. В любом случае финансовая часть. Uh -huh. И второе, это, конечно, найти своего именно, своего покупателя. Uh -huh. Как вот вы справились с этим, какие решения для себя придумали? Ну в принципе какие решения, старалась как-то по деньгам где-то что-то занять деньги, где-то соответственно там кредит взяла, потому uh -huh. что без этого не бывает. Uh -huh. На первом этапе я просто знала, манны с небес не жду, надо вкладывать, бизнес надо вкладывать первым делом, потом уже где-то задача. Оцените в целом работу вот, вообще этого бизнеса? Бизнес однозначно работает. Угу. Сказать, главное не сидеть и сложа руки, что-то не получается, надо искать в любом случае выходы. Не бывает все сразу гладко, как все хотят. Какие планы у вас на будущее? Планы, конечно, всегда идти вперед, не останавливаться, расширяться, новые точки открывать, новый ассортимент. Спасибо, Наталья, за интервью. В принципе, это все, что хотели задать. Всего доброго и удачных вам продаж!